Приветствую вас на канале Максима Черепанова в городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем а, вторичный объект. ЖК Новый город. А, квартира с отделкой и с мебелью, которую продают хозяин. А, уже готовый дом. Построен в 2008 году. Дому в этом году будет 8 лет. А, лифты. А, два лифта. 16-этажный дом. Квартира находится на втором этаже. Очень удобно, невысоко. Можно пешком ходить. На личной площадке находится 6 квартир. Пойдемте посмотрим. Сразу в квартиру заходим. Здесь у нас на полу кафельная плитка, большой стеной шкаф-купе. С этой стороны у нас коридорчик общей площади, получается порядка 7 квадратных метров. Ну, так как большой шкаф-купе стоит. Сюда попадаем кухня у нас. Кухня у нас 15 квадратных метров из кухни выходит балкон если здесь все вот это остается кухня, квартира стоит 3 миллиона 150 тысяч рублей готова для сдачи мебель обои хорошая выходим на балкон, балкон застекленный, довольно теплый сторона дома южная Солнечно. Во двор выходит. Площадка из окна видно. Реку Кубань и дом. Пойдемте посмотрим санузел. Санузел. В санузле есть душевая отдельно для того, как удобно. Также ванна построена. Тюльпан. И стиральная машина здесь находятся счетчики горячей и холодной воды пойдемте посмотрим комнату в комнате на полу ламинат комната 17 18 квадратных метров потолок натяжной здесь вот диван установлен два кресла столик телевизор сплит-система если кому интересно и кто хочет купить квартиру для сдачи очень идеальный вариант вкладывать абсолютно ничего не надо если кто хочет немножко подешевле хозяин готов продать эту квартиру за 3 миллиона но он всю мебель отсюда заберет. Останется только сплит-система.